День добрый. В 18 веке жил и работал выдающийся немецкий врач и натуралист Иоганн Генрих фон Гейхер. Человек незаурядных способностей, личный врач Августа Сильного и специальный инспектор Академии наук в Дрездене. В честь этого выдающегося ученого Карл фон Линней назвал растение, которое так полюбилось нашим садоводам, Гейхеру. Но не Линей познакомил мир с гехерой. Ее знали и описали задолго до этого. Так индейцы использовали ее как средство от лихорадки. Знаменитый ботаник Карл Клозиус описал это растение под именем Подлестник Горный. А французские садоводы вовсю использовали ее при создании садов. Гехера декоративна всегда. С самой ранней весны, как только сошел снег, и до начала зимы, когда зима покрылась снежным одеялом. В этом и ее преимущество перед другими многолетниками, которые на зиму срезаются, а весной долго ждать, пока они снова украсят наши цветники. А сколько существует сортов гехеры и насколько разнообразна их цветовая гамма? Такой богатой палитрой может похвастаться, наверное, только барбарис. Родина гехеры – западная часть Северной Америки. Там встречается более 30 видов, а еще 5 можно найти в Мексике. Большинство видов растут в горных районах. На мой взгляд, достаточно суровые условия, поэтому выращивание гехеры не принесет особых хлопот, но у нее есть свои секреты. Гехера предпочитает нейтральные рыхлые почвы и мирится со слабой щелочной средой, не очень любит кислые грунты. Оптимальное время посадки весна, когда почва немного прогрелась. Можно сажать ее и летом, а вот от осенних посадок лучше воздержаться. На зиму листья не срезаем, а весной просто убираем сухие. Если хотите делать укрытие, то пускай она будет легкая, а зачастую можно обойтись и без него. Самые большие разногласия и споры случаются при выборе места для гехеры. Одни говорят, что ей нужно солнечное место, другие рекомендуют полутень. Но самая распространенная ошибка является высадкой растения в тени. Почему-то большинство садоводов не видят разницы между полутенью и тенью. А разница есть, и она существенная. Мне нравится, как чувствует себя гехера в местах с рассеянным солнцем или там, где утреннее солнце балует ее своим присутствием. Что касается полива, гехера не любит сырости и болезненно относится к сухости. Почва всегда должна быть немного влажной. По этой же причине мне нравятся полутенистые места. Наиболее устойчивым к засухе считаются сорта с серебристым листом. Вообще гехера во всем требует соблюдать золотую середину. В поливе, в освещении и в питании. Не надо ее закармливать и перекармливать, также периодически вам придется ее делить, но она сама вам подскажет, когда это делать. Если кустик начал терять свою компактность, стал разваливаться и оголять середину, то это верный знак – пора. Делите таким образом, чтобы каждая часть состояла минимум из трех розеток. Разбирать по видам гехеру мы не будем так как в садовых центрах и в питомниках это не всегда указывают. Но остановимся на некоторых сортах и на использовании гехеры в ландшафте. Самым известным сортом смело можно назвать Пурпур Палас. Пурпурный замок с крупными пурпурными листьями. Мне очень нравится Шарикола. Я даже за три дня издать точное описание цвета листьев. Ближе всего к красно-коричневому. А Мэр Мелад настраивает на позитивный лад. Не только своим видом, но и названием. У этого сорта очень необычный лист. Красный снизу и желто-оранжевый сверху. Пирог с лаймом. Кейм лайм пай. Осветит ваш участок в пасмурный день. Геркулес. Подойдет для открытых солнечных участков. Этот зеленолистный сорт с легкой мраморностью. И это только капля в море. Сортов огромное множество. И с каждым годом и становится все больше и больше. Гехеры можно использовать в миксбордерах, вместе с другими многолетниками и кустарниками, или как цветовое пятно в композициях. Но мне больше всего нравятся бордюры из гехеры. Единственное, шаг посадки должен быть не менее 30 сантиметров. Экспериментируйте, пробуйте, дерзайте. Напишите внизу в комментариях, как вы используете гехеру. И э, сталкивались ли вы с какими-то трудностями при ее выращивании. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Удачи!